Всем привет! Это видео о том, как отключить контроль учетных записей Windows 10. Примечание. Если вы не опытный пользователь, то я бы не рекомендовал вам это делать. В целом, контроль учетных записей Windows 10 уведомляет вас о запуске приложений, которые могут внести изменения в вашу операционную систему и, дабы избежать нежелательных последствий, требует для этого вашего разрешения. Итак, как отключить контроль учетных записей Windows 10. Способ первый. В поиске вводим «Учетные записи пользователей» и запускаем. Здесь выбираем «Изменить параметры контроля учетных записей». Требуется право администратора, чтобы открыть этот пункт и внести изменения. По умолчанию выбран режим «Уведомлять только при попытках приложения внести изменения в компьютер». Опускаем бегунок в самый низ, тем самым выключаем контроль учетных записей. Для применения настроек нажимаем ОК. Для этого также требуются права администратора. Способ второй. В поиске вводим Regedit. запустился редактор реестра. Заходим в hk-local-machine, software, microsoft, windows, current version, System. Для того, чтобы здесь отключить контроль чётных записи Windows 10, устанавливаем для Consents Prompt Behavior Admin значение 0, для Prompt On Secure Desktop значение 0, а для Enable Loa значение 1. В данном случае оставляем как есть. перезаружаем систему для того, чтобы изменения вступили в силу. Спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео будет для вас полезным.